Совершенство во всем. Подоконники «Кристаллит» безупречные. Залог качества – идеальные показатели на каждом этапе. Цель компании – работа с мелким оптом и продвижение новых видов подоконников. Заказчику не нужно держать собственный склад и распилочный цех. «Кристаллит» обеспечивает этот сервис. Наша политика – клиент заслуживает лучшего. Сервисная компания «Кристаллит» образована в 2012 году на базе производства подоконников «Витраж». Это крупнейший производитель подоконной доски в России, большое промышленное предприятие, полная автоматизация производства и квалифицированный персонал. Эти и другие составляющие помогают придерживаться жестких требований стандарта и сервиса. Производство не останавливается ни на минуту. Наши подоконники востребованы во всем мире, а значит нужно в срок укомплектовать все заказы. Преимущество компании «Кристаллик» – это непосредственно распил подоконников точно по размерам заказчика. Это раз. Второе преимущество – это доставка точно в срок. Далее, индивидуальная упаковка каждого заказанного изделия. Вот. Соответственно, гарантия. Качество, на продукт, Совершенство в деталях. Основа основ производства подоконной доски должно быть идеальным. Только стопроцентное качество. Компания «Витраж» в производстве использует современное автоматизированное оборудование. На предприятии постоянно работает 8 линий. Как только смесь попадает в экструдер, начинается процесс производства подоконной доски. От состояния расплавленной массы до готового продукта проходит всего лишь 3 минуты. И человек в этом процессе принимает роль наблюдателя. Все делает автоматика. На выходе мы получаем высококачественные, идеально ровные и ударопрочные подоконник. На территории завода расположена собственная лаборатория. Здесь проверяют соответствие образцов каждой партии заявленным стандартам. Мы проверяем э, стойкость культофиолетовому излучению в самой пленки. Также мы проверяем агдезию защитной пленки, ее толщину. Мы проверяем толщину самой покрывной пленки, проверяем ударостойкость подоконной доски вот, и проверяем воздействие, как воздействуют щелоча на поверхность подоконника, вот, чтобы в дальнейшем потребитель мог, не боясь, мыть подоконник ну, слабыми щелочами. В готовом подоконнике не должно быть пор, куда попадает пыль. Его можно просто протереть, и от грязи не останется следа. Для кристаллита ежедневная проверка – норма. Эти подоконники гарантированно соответствуют европейскому уровню. Интеллектуальная система автоматизированного склада не только вовремя снимает подоконники с линии, но и знает, какого вида каждый из них, и сортирует в соответствующий блок. Объемы предприятия – 300 тысяч квадратных метров подоконной доски в месяц. В день здесь загружают 15 грузовиков, это от полутора до двух тысяч подоконников в каждом. Отсюда они направляются не только в города России, но и за рубеж. Подоконники «Кристаллит» занимают значительную долю российского рынка и успешно конкурируют с европейскими производителями. Качество таится в деталях. Залог успеха – совершенство во всем.